Born to be wild. Доброе утро! Ну что, выходные у нас закончились и начинается решение проблем, которые у нас есть. А на самом деле проблема у нас одна: это не полученные ВНЖ севы свои мы уже вот получили полторы недели назад, а его до сих пор едет из Анкары. Он на самом деле уже в Анталии просто катается с курьером туда-сюда, и мы не можем никак его забрать. Мы на прошлой неделе четыре раза были на почте, и все равно это все было безуспешно. План поэтому на сегодня. Мы сейчас быстро завтракаем. Едем на почту. И хотим поехать вечером в кемпинг в один классный, потому что нам пришло время постираться. А стирка сейчас после Нового года в цене выросла очень-очень сильно. А, то есть ребята где-то стираются за 2 500, наверное, в рублях. Ну, там уже, конечно, какое-то количество вещей накоплено, но все равно, мне кажется, это просто какая-то космическая сумма. А в кемпинге мы можем заплатить порядка 1200 а, и постоять на розетке, и постираться, и помыться. Там еще кучу апельсинов, мандаринов. Ну, короче, все покажем. Ну что, на часах 11.30, мы только-только выехали, в 12.30 на почте обед, и мы планируем успеть доехать и все забрать. я сейчас быстро доедем, машин вроде мало, неизвестно, что еще, какая обстановка на дорогах в связи с землетрясениями. Может быть, из-за этого и машин мало, не знаю, сейчас посмотрим. 40 клубника, 18... Бананы? Бананы -сы дорогу мне кажется, уже свои пять пальцев. Я правда? уже даже в навигатор не смотрю, Но в итоге вроде успеваем, доехали за 15 минут. Держите за нас пальчики, чтобы мы сегодня получили, потому что у нас уже нет никаких сил моральных, вот сидеть на одном месте, когда вот это вот постоянное ожидание три недели, что мы вот-вот должны поехать. В итоге уже, блин, холод наступил, а мы все вонтались сидим. Все. Как ты думаешь, заберем мы твои документы? Не знаю, я надеюсь, что заберем. И что будет, когда заберем? Поедем путешествовать. В итоге в очередной раз мы пришли на почту, ничего там нету. Женя вроде как добилась того, чтобы нашли курьера, который носит наши документы. В итоге мы сейчас идем быстро к машине, потому что интернет у нас только в машине есть. Будем звонить девочке, которая нам помогала с этим всем. Рассказывала, где находится адрес, на который курьер должен это все принести. Будем его как-то ловить, забирать, пытаться самостоятельно уже. Мы сейчас отправляемся хорошо, на тот хорошо. адрес, мы где мы зарегистрированы. Они, они сказали, Придут люди, было. которые Простите. откроют нам эту квартиру, и мы сможем забрать, я надеюсь, все. Так, я уже тут, короче обрыдалась, потому что у меня уже вот так вот колбасит от всего вот этого. Я не знаю, там что Саша рассказывал. Короче, они должны два дня курьером носить, а потом на почте оставлять. Мы уже пять дней ходим. Причем, что они нас там кормили какими-то историями, что он в субботу отнесет и в понедельник будет. Вообще, это было со среды, что они говорили приходите завтра, приходите завтра. Мы приехали в пятницу около 12, они сказали приходите после четырех. Мы просидели около почты. Ну, хорошо, что у нас автодом. Как парковка. Okay, бы... Как раз ждать почту <смех> вот. И, короче, мы прождали Они опять-таки руками разводят Сейчас я ее как бы спрашиваю Во-первых, они ни хрена по-английски не говорят Она мне дает номер курьера Я говорю, а он что по-английски говорит И позвоните ему А как я с ним общаться-то буду Если он только по-турецки, по-другому Они вообще тут не разговаривают, слова не знают Ой, короче, сейчас позвонили нашему агенту, она сказала, приезжайте по адресу, в общем, нас должны пустить, там, если что, курьера они задержат, И я надеюсь, господи, что мы наконец-то получим, я уже как дура, я уже знаю этих всех теток на почте, мне кажется, они меня знают, но если сегодня накрашенная пришла, может, не узнали. Что, приехали мы домой. Какой этаж у нас? Не знаю, я или какая-то. Просто дом 10. Дом 10. Так, вот вход. Так просто не открыть, да? Конечно. Да, там еще машина даже не подъехала. Ну хорошо, на мотоцикле не пешком живут. Очень приятные женщины, конечно. Я не стала их снимать. Как-то вроде неприлично все. Наша агент договорился, что мы ждем внизу. А просто упарадный. парадной. Что, нужно что-то? Ну и что? Просто быстро дамы. у него странная какая-то фотка, он как этот. Как будто у него это сделал. Стой, Сев. Как будто это... Аура какая-то. Мандала. Или мясо как пожарим. Это мясо лишь в пожаре. Ну все, сами уже сами вырвали из рук. Мы припарковались, и первое, что идем делать, это, конечно же, стирать, потому что это все надо сушить. А Маш, если высушить меня. не успеем, то придется досушивать внутри машины, что очень, конечно, неудобно. Всем привет! Вот, поэтому, приезжая в кемпинг, всегда первое, что делаем, это стираем. Сейчас еще очень холодно, поэтому, мне кажется, все равно придется досушивать все внутри машины. Машинка обычная, бытовая, влезает не очень много. В другом кемпинге, в котором мы стирались раньше, была 9-килограммовая машина. Да, конечно, было удобно. А вообще, все один разом стирала, ну, хотя бы белое и цветное. Вот, здесь машинка обычная, но... По цене все равно дешевле приехать в кемпинг за 300 лир и постирать, чем поехать в прачечную. почему я была грязная. И вот мы решили ее постирать. Ну давай со светленьким вместе ее, да? Да. Давай засовываем. А она свет не поменяет? Не. Мы как раз со светлым постираем, и она останется такой же. Плоди. У -у -у. Я ее сюда. Да. Ивашка, смотри, чтобы усики тебе не отойвала. Даже бельята, господи, ну ладно. Мы в этом кемпинге, как я уже сказала, второй раз. Поначалу это было дорого, потому что мы ездили в Манавгате до Нового года в кемпинг за 130 лир. А здесь было 300, казалось, это просто космос. После Нового года здесь очень изменились цены. Здесь подняли среднюю зарплату, там, ну, вот эти все показатели, в общем, минимальную. Процентов на 30, наверное. И по ценам тоже все так выросло. И, в общем, кемпинг, который мы ездили за 130 лир, нам уже предлагали за 500 там с чем-то. Ну, потом сказали, ладно, за ребенка можете не платить. Ну, в общем, 360 все равно тоже дорого. Как я уже сказала, кемпинг расположен на апельсиновых плантациях. Владеет им русскоговорящая пара, поэтому если вы здесь окажетесь, для вас -то вообще не будет проблем в плане общения. Также здесь можно остановиться в номерах. Здесь по цене не подскажу, но я думаю, что все вполне лояльно должно быть по цене. Курочки и кролики, которых можно покормить. Туалеты, душевые кабины, место для того, чтобы слить Кассету, туалетную. Стиральные машины, на самом деле, она не одна на территории, есть еще там, где гостиница, тоже несколько стиралок, но я хотела сегодня воспользоваться одной, там какие-то сложности, короче, они на турецком языке, и в общем сказали, что лучше все-таки подождать и пользоваться в нашей зоне. Есть место, где можно посидеть вечером, здесь даже есть столики, в принципе, много компаний влезет, здесь есть кухня, на которой есть много чего, чем можно пользоваться, Елка такая интересная до сих пор здесь. Есть всегда доступ часть с сахаром и горячая вода. Сейчас в данный сезон апельсины можно брать и прямо здесь на кухне. Есть соковыжималка очень крутая. И можно себе давить сок сколько хочешь. Есть спортивная площадка. Блины для штанг, штанги, турники. Ну, в общем, для взрослых дядь можно позаниматься. А еще в этом турнике есть вот такая... Штука, которая ведет вниз а, в виде горки. А для чего она, ты знаешь? Нет. Вообще-то это пресс качать, скамейка. Но для тебя горка. Помимо столов есть еще прикольный а-ля бар. Еще важный момент в кемпинге. Здесь нет времени заезда, времени выезда. Вот Вы можете приехать в первый день в 10 утра и во второй день выехать вообще под вечер. То есть вы платите по факту за ночевку. Мясо купили, это баранина, ножка, самое недорогое, потому что сейчас ценник, конечно, зашкаливает. А морковочку, это мы пойдем сейчас кормить кроликов. А это чертов свет, который с радостью я купила в Икее, были такие довольные у меня. Есть аккумуляторы, которые можно было заряжать ну, в зарядном блоке, и я меняла периодически, там, раз, два, три дня эти аккумуляторы. Ну, короче, блок этот зарядный накрылся, и я стала пользоваться батарейками, а батарейки умирают просто на раз-два, и я вот ставлю утром и к вечеру у меня уже даже не, на ужин не хватает этого света, и это не то, что он все время горит, нет, только вот, когда я готовлю, мою посуду, и он, короче, умирает, и я теперь вообще недовольна, что у меня тут полная слепота а, на кухне. В Турции очень популярны маленькие бутылочки, вот сейчас Сева тоже пьет лимонад в маленькой бутылочке. И здесь это нет такого подхода, как в России, это не какой-то космический ценник, то есть это дешевое, ну, грубо говоря, маленькая емкость, умноженная там на 6, как они целиком продаются блоком, получается как большая. Это почему-то в России есть, например, Coca-Cola маленькая, там, стеклянный бутылки, то это всегда какая-то космическая цена. Нет, здесь такого нет. Это абсолютно и нормальный объем. Вкусный лимонад. вкусный лимонад. Да, и кока-колу в маленькой стеклянной бутылке купить, это не что-то такое лакшери. Это, в принципе, нормальная обычная цена. Ох, вообще решили пожарить мясо. Мне кажется, Вообще за 4 месяца мы раза два, наверное, жарили, да, на Мангале вот конкретно. И сегодня столько погода нелетная. Ну, она, правда, сейчас часто нелетная, конечно. Но как-то все было тихо. Все случилось. Да, баллон заканчивается. Баллон реально заканчивается. Баллон разжигайки нет. Нет, оно, может быть, конечно, постепенно это разгорится, потому что оно уже там занимается. Все все, остались без горячих личком, да, теперь. Ну, <laughs> И нет, махалки нет. Нет, нет фигня. Сейчас уже Мама, А мы кормить кроликов. Все сразу. Всё сразу? Не, Серьезно? Не-не. Давай. Вон, петухи тоже ждут. Вообще-то. О, дождь. Видел, Морковный капец. дождь камеру не ешь! <свят> <свят> <свят> Все, ты доволен? Че, я? Да. Хотя <свят> губы сильные, если понадобится. <свят> я его стрепим из того, что было. Слушай, <свят> ну более-мене что-то получилось, я не знаю, я не знаю, что ветер такой сильный, что жар будет просто нахрен сдувать. Да, так что не И папа пожарили мясо, мы садимся кушать. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.